сидит теща соснохой в доме и дед и. такие теща такая вот знаешь невестушка в доме давно не белили плохо кисточки нету а невестка такая говорит ну сейчас мама подожди короче пошла ну, к своему кистю обрезала бороду короче под самый корень сделала кисть большую побелила все стены все там выбелила Сидят они такие за столом. Ну да, хорошо, все побелено. Вы, знаешь, невестушка, у нас вот побелено, а окна-то не покрашены. Плохо кисточки нету. Я покрасила покрасил. Сейчас, мама, сейчас. Она ушла, короче. А у тестя усы отрезала, сделала кисточку, покрасила окна. Ну и все, короче. Ну, одет нахуй. что-то тут вообще странно, блядь. масляный сыр. Убежал на улицу, короче, нету. А сын возвращается с работы. Смотрит, батя сидит на дереве. Бать, ты чё там? Да вот знаешь, сынок, наши там собрались блины делать, а я вот еще не знаю, есть у них яйца или нет. Всем, ребята, пока. С Масленицей.